Uh, ну что, еще раз добрый день. Меня зовут Васюхин. Максим Васюхин. Да, сегодня uh, у нас тема вебинара портативный устройство Eolink. Uh, я сегодня буду не один, со мной мои коллеги Артур Дусов. Вы его должны сейчас видеть. Uh, и uh, Эдуард Макаев к нам подключится, как только решит свои проблемы по технике. Uh, Многие работают из дома, вот мне, к сожалению, сегодня пришлось все-таки добраться в офис, опять же, из-за вопросов с интернетом домашним. Вот, какие, если какие-то вопросы у вас будут возникать, любого характера, в принципе, можете задавать их в чате сразу, мы либо по ходу презентации будем на них отвечать, либо в конце, в конце раздела. Так, ну что? Ну, как я уже сказал, многие находятся дома и работают из дома в связи со сложившейся, со сложившейся ситуацией. Ну, ничего не поделаешь. Мы, собственно, наша компания, как многие другие, сейчас работает в удаленном режиме. И мы, в частности, активно пользуемся устройствами, которые нам предлагает Ялинг, Устройства, которые нам помогают работать из дома, улучшают качество нашей работы, в частности. Вот так выглядит, например, мое рабочее место. Здесь вы можете увидеть спикерфон Ялинг CP700 увидеть камеру Ялинг, e которая не так давно у нас появилась, Ялинг e UVC30. Собственно, это мое стандартное рабочее место. Я немножко отделился от своей семьи, мне это удалось сделать. Но кроме портативных устройств мы, конечно, используем сервер для видеоконференции. Вот так выглядит наша собрание еженедельное, то есть мы никуда не делись, работаем по возможности из дома, сохраняем свой рабочий график максимально, насколько это возможно, ну и еженедельное собрание никто не отменял. Собственно, вот так это выглядит, я думаю, уже всем знакомая многим картинка, но здесь мы работаем на решениях от от Ялинк, e Ялинк-митинг-сервер, собственно, о нем мы тоже сегодня немного поговорим. Собственно, даже несмотря на то, что я нахожусь сейчас физически в офисе, я принес с собой мое удаленное рабочее место, собственно, с него я провожу вебинар. Вот Вы можете видеть, я читаю с, со спикерфона «Ялинк-CP700». Я его тут немножко отвернул, возможно, голос пропал. Ну, вот как раз заодно вы сможете э, оценить живьем разницу в голосе, разницу в звучании. Я э, буду говорить через спикерфон Ялинк, э, Артур через наушники с микрофоном и Эдуард, вот, он, кстати, к нам присоединился, э, Эдуард будет э, вещать через обычный микрофон на ноутбуке. Кстати, здесь пока есть возможность, сразу вам покажу, собственно, у меня камера сейчас установлена UVC-30, но ну, о ней Артур расскажет чуть попозже, более, более подробно. Но ну, я думаю, вы уже можете оценить, если посмотрите на мое видео, достаточно широкий угол захвата и очень интересную и нужную фишку, так скажем, это автоматическая кадрирование, то есть камера имеет достаточно высокое разрешение, вот если я, например, сейчас пододвинусь, камера для меня автоматически наводит изображение, то есть функционал очень удобный. Ну, я думаю, коллеги еще об этом расскажут более подробно дальше. Вот, Ну, а мы переходим собственно, продуктом, которые мы используем, это э, спикерфон, как я уже сказал, камера, э, на, о наушниках сегодня поговорим, э, и э, о платформе Eolink Meeting сер Сервер. Э, спикерфоны. Спикерфоны Eolink на сегодня представлены в двух моделях. Это модель CP700, собственно, через которую я сейчас разговариваю, которая у меня подключена. И модель CP900. Комплектация поставки бывает разная. Возможно приобретение как CP900 с модулем BT50, так и без него. То же самое касается CP700. Зачем нужен этот модуль, чуть подальше я вам расскажу. Два видео... Два Uh, устройство CP-900 старшая модель, CP-700 модель помладше. Как раз CP-700, ну об этом тоже мы поговорим, больше предназначено для uh, такого личного использования, вот например, как я сейчас. Собственно, что эти модели отличают? Ну, в первую очередь uh, это дизайн, конечно же, потому что устройство мы используем uh, зачастую как персональное, либо как устройство для ведения переговоров в переговорной комнате. Ну и дизайн здесь, на мой взгляд, у Ялинка очень-очень хороший, то есть вполне в тренде. Это полностью пластик, пластик нескольких цветов черный-серый. Ну и, соответственно, дизайн микрофона, дизайн кнопок здесь, в принципе, вполне себе в тренде. Говорится, не стыдно показать и заказчикам, и нам использовать. Устройства имеют действительно компактный размер. То есть оно у меня оно практически помещается в ладони. Вот устройство CP700, CP900 чуть побольше. Вполне пригодно для переноски. Собственно, вместе с устройством в комплекте идет чехол для переноски. Выглядит он вот таким образом я вам попытаюсь показать. То есть он достаточно жесткий, упругий, то есть можно вполне убрать сразу туда устройство и закинуть там в рюкзак в сумку и спокойно носить с собой. То есть у вас всегда будет под рукой устройство, с помощью которого можно хорошо передавать звук, ну и использовать его в том числе в личных целях. Дальше, я думаю, мы об этом расскажем. Касательно управления, все кнопки сенсорные, все клавиши сенсорные. То есть устройство имеет стандартный набор клавиш, все, что нужно, можно спокойно там включить-выключить. На слайде вы сейчас видите расположение, все эти клавиши сенсорные подсвечиваются. Да, и вот кто-то уже... И слушатель обратил внимание, в устройстве есть отдельная клавиша э, Teams, которая фактически имеет э, две функции. Первое, если у вас на рабочем, ну, если вы подключаете устройство к ноутбуку, например, э, и у вас за, запущено где-то в трее висит приложение Teams, то при нажатии на эту клавишу э, это приложение Teams автоматически разворачивается, э, у вас на ноутбуке, автоматически открывается. Очень удобно, мы тестировали, действительно, вот у нас мы тоже Teams немного пользуемся в офисе, и если нужно кому-то позвонить, быстро набрать, просто нажимаете клавишу, сразу Teams у вас запускается приложение. Либо, если Teams приложение не установлено, и вы подключаете устройство к мобильному телефону или к планшету, при нажатии на эту клавишу вызывается голосовой помощник, который у вас установлен на мобильном телефоне. Тоже функционал интересный, то есть можно там, один раз нажав клавишу дальше управлять уже голосом телефонным, голосом лазить по записной книге, например, и набирать, совершать звонок голосом. Так, пойдем дальше. Ну, про качество звука, ну, во-первых, вы сами сейчас можете оценить захват микрофона, качество захвата микрофона, присутствует подавление шумов, присутствует эхоподавление, и это действительно работает. Я вот пока это устройство использую дома, я его использую по максимуму, то есть я и к мобильному телефону подключаю, какие-то конференции, аудио мы проводим, и в личном использование тоже б, б, было это устройство замечено, когда общаюсь там со своими родственниками, например, по видео. И действительно все замечают разницу, когда когда я подключаю устройство CP700, действительно голос становится чище, пропадают все посторонние шумы, звук из окна, например, там кто-то сверлит, практически не слышно, такое тоже бывает. Ну, собственно, этому способствует, кроме эхоподавления и подавления шума, массив микрофонов из двух штук CP700 и из шести штук CP900. Ну и, соответственно, качество HD. И вот во всех своих устройствах, которые выходят последние, наверное... Год-полтора, Ялинг уже применяет свою собственную технологию Я, Ялинк Нойспруф. То есть это программное uh, улучшение качества звука, то есть программное uh, устройство ну, как полностью не отключает, конечно, но очень сильно uh, тушит все посторонние, посторонние шумы. То есть голос выводится всегда на первый план. Касательно подключения, но ну, здесь я уже немножко э, рассказал, то есть в устройстве, во-первых, э, есть уже встроенный э, кабель USB, собственно, кабель э, почти метр э, длиной, то есть устройство можно подключать э, к ноутбуку, например, обычному э, USB. Э, э, у, в устройстве есть встроенный Bluetooth, соответственно, Um, и с помощью Bluetooth а можно подключать либо там компьютер ноутбук, где ну, где uh, есть уже Bluetooth, либо к мобильному телефону или планшету. Uh, если же у вас на ноутбуке или на компьютере нет встроенного Bluetooth. Здесь нам помогает модуль BT50, который, собственно, который я использую сейчас. Он имеет несколько функций. То есть, не только если у вас нет в компьютере Bluetooth, но и с помощью этого устройства оно работает, точнее, помогает для быстрого и простого подключения, так называемый plug-and-play подключили BT-50 к ноутбуку, и устройство автоматически подключилось к этому модулю, автоматически можете, можете использовать. Вот. Ну и плюс при использовании BT-50 этого модуля у вас увеличивается дистанция захвата там, порядка 30 метров. То есть можно уйти там, в соседние кабинеты, например, <coughs> какому-то коллеге и, собственно, вместе с ним проводить аудиоконференцию. Вопрос касательно IP-телефонов. Смотрите, мы тестировали, конечно же, к IP-телефонам их подключать можно, но там есть некоторый ряд ограничений. Ялинк обещает в ближайшее время, ну, я думаю, что это во втором квартале должно произойти, выпустить обновление программного обеспечения для спикерфонов, и будет уже полноценной поддержкой, и полноценная работа этих спикерфонов с настольными телефонами Ялинг. Вот есть нюансы. Опять же, программное обеспечение можно обновлять. В принципе, у нас эта информация есть на сайте, можно посмотреть у нас на сайте Ялинг. link вот, ну, если возникает проблема, опять же, у нас есть техническая поддержка, совершенно бесплатная, можно любой вопрос задать, мы обязательно подскажем, поможем. Так, ну пойдем дальше. Касательно батареи. Ялинг заявляет режим работы, время работы в режиме ожидания больше года. Год и больше года на устройствах. То есть устройство использует литий-полимерные батареи, достаточно быстро заряжаются за три часа полностью, и, собственно... Устройство показывает заряд батареи. Вот вы видите слева на слайде разные режимы, то есть вы всегда сможете увидеть, ну, какой сейчас заряд батареи у этих спикер Эти устройства сертифицированы с сервисами Microsoft Teams и Microsoft Skype for Business. Оба устройства, ECP900 и ICp 700 то есть Microsoft их протестировал, и, собственно, эти устройства прекрасно работают с приложениями Microsoft Teams и Microsoft Skype for Business. То есть те компании, которые используют, пользуются сервисами Microsoft в своей работе, могут спокойно, не боясь, использовать эти устройства. И они точно будут работать. О сценариях использования нам расскажет Эдуард который к нам присоединился во время нашего доклада. Просто, Эдуард, даю тебе слово. Коллеги, здравствуйте. Спасибо большое, Максим. Да, действительно, использование спикерфонов довольно широкий, широкие варианты и, и имеет место быть. Спикерфоны можно использовать в качестве устройства громкой связи для мобильных сотрудников. Для этого необходимо спикерфон подключить через Bluetooth, к примеру, к мобильному телефону и уже разговаривать с кем -то. также спикерфон подходит для оснащения переговорных комнат где используются сервисы телефонии либо универсальных коммуникаций такие как skype for business и teams про, про что максим сказал на прошлом слайде можно дальше да также спикерфон можно использовать в качестве устройства передачи звука при э, всевозможных видеоконференциях, где применяются программные клиенты в паре с камерой. Вот. Спикерфон в данном случае будет как устройство ввода-вывода звука, и э, вы сможете без проблем проводить видеоконференц-связь. Также спикерфон можно использовать в автомобиле, к примеру, когда необходимы свободные руки, чтобы следить за движением, Спикерфон позволит вам обеспечить громкую связь в автомобиле. Так, Максим, можно дальше, пожалуйста. Также спикерфон может использоваться для прослушивания музыкальных файлов, к примеру, музыки, всевозможных подкастов, аудиокниг и, естественно, как альтернативное решение обычного телефона. Для этого необходимо спикерфон подключить к компьютеру, либо к ПК, либо к ноутбуку через USB. Вот. На этом, наверное, использование все. Да, да Эдуард, спасибо. Я хотел да, единственное добавить, что э, CP900 позиционируется больше для использования в таких небольших переговорных комнатах. Э, есть такое понятие, как Huddle Room, например, то есть комнаты там на... Э, 4-5 человек, 5 сотрудников. То есть здесь не нужно покупать, например, достаточно ну, дорогой конференц-телефон, например, большой. Будет вполне достаточно небольшого такого USB-устройства. Ну, а 700 позиционируется для использования, опять же, в небольших переговорных, там, на 2-3 на человека, ну и больше, конечно, для личного использования. Ну, на мой взгляд, эти устройства сейчас немножко недо недооцененные на рынке, я думаю, что э, их развитие будет продолжаться, все больше и больше пользователей э, смогут оценить действительно качество и удобство в работе, э, ну, на что, собственно, э, мы тоже рассчитываем, и я думаю, э, наши партнеры в этом нам должны помочь, в том числе, чтобы доносить информацию. Соответственно, эти спикерфоны можно всегда взять на тестирование у нас, посмотреть, потестировать, потестировать качество звука, можно заказчику показать, собственно, и заказчики могут взять и тестировать через наших партнеров. Ну, устройство действительно интересно. К софтфону, конечно, можно прицепить. То есть фактически, если софтфон установлен на ноутбуке, например, то при подключении спикерфона он используется просто как устройство ввода вывода звука. Здесь никаких проблем нет, Это то же самое с мобильным телефоном. Я, например, там, когда по WhatsApp звоню или через WhatsApp звоню там, родственникам своим, каким-то друзьям, я замечательно использую этот спикерфон. И вот еще очень, очень частый сценарий использования, я не знаю, наверное, многие... С этим сталкивались, когда мы, нам нужно быстро собрать э, аудиоконференцию, нужно подключить там коллег удаленных, например, ничего под рукой нет, и мы берем мобильный телефон, включаем там громкую связь, и вот так вот, все мобильным телефоном наклоняемся, пытаемся э, что-то сказать, либо что-то услышать. Вот, собственно, зачастую тратится куча времени на.. То, чтобы переспросить, на то, чтобы там слышно не слышно, собственно, чтобы таких э, ситуаций избежать. Соответственно, все мы знаем, что время – это деньги. Э, в таких ситуациях нужно, чтобы всегда под рукой был CP700, как минимум, чтобы можно было быстро подключить и быстро собрать конференцию. Так, ладно, пойдем дальше. Э, ну и, конечно, э, дома… Зачастую мы пользуемся гарнитурами. У меня дома гарнитуры UH-33, UH-36 еще пока к нам не доедут, они о ней сейчас расскажу. Собственно, гарнитуры в линейке оборудования e link также присутствуют. Гарнитуры эти профессиональные. Ну, я думаю, многие наши партнеры, которые здесь в том числе присутствуют, прекрасно понимают разницу между... Там обычные гарнитуры и гарнитуры профессиональные, которые работают э, больше на захват голоса и на воспроизведение голоса. А, собственно, USB-гарнитура сейчас ну, физически в, в России одна. Это моноуральная гарнитура, гарнитура с одним ухом. Называется она UH33. А, собственно, гарнитура имеет... Фактически два физических разъема. Это основной разъем USB и разъем Джек 3,5 миллиметра. Цены можно посмотреть у нас на сайте ipmatica.ru. Рекомендованные розничные цены в презентации мы их эти цены не добавили. Но, собственно, вот эта вот рекомендованная розница на UH 33 на этом слайде. Вот, собственно, эта гарнитура достаточно давно, она раньше называлась UHS-33USB, но примерно полгода назад произошло переименование этой гарнитуры, но она, опять же, сертифицирована под работу с сервисами Skype for Business. Пойдем, наверное, дальше. Новинки. Новинки. Буквально неделю назад... EALink анонсировал две новых гарнитуры. Это моноуральные и единоуральные гарнитуры. Называются EACH 36. E-Link сейчас их сертифицирует с сервисами Microsoft. Сертификация также будет. Я думаю, мы об этом дополнительно выпустим специальные новости у нас на сайте. Собственно, гарнитуру отличает... Ну, гарнитура уже более высокого уровня, собственно, с лучшим качеством звука, с лучшим захватом звука. У гарнитуры есть пульт управления такой же, как и в UH-33. Собственно, Гарнитура также имеет два варианта подключения, либо через USB, либо через джек 3,5 миллиметра. Ну, а подключение у меня там дальше будет слайд. Собственно, вторая гарнитура – это гарнитура бинауральная, гарнитура с двумя динамиками. Собственно, ну, основные характеристики можете видеть сейчас на слайде. Ну, пока у нас вот такая вот общая информация есть об этих гарнитурах. Я думаю, к июню эти гарнитуры к нам уже приедут. Мы сможем их потестировать максимально, ну и побольше вам обязательно расскажем про них. Ну, из из интересного, соответственно, у гарнитуры есть у гарнитуры есть такой переходник, на котором расположены клавиши клавиши приема-отбоя вызова, клавиши физически, опять же, увеличение, уменьшение громкости, то есть фактически звонком можно управлять а, с помощью этого пульта при подключении к а, через USB, например, к компьютеру, а, либо к а, телефону Ялинк. Опять же, с телефоном Ялинк а, эти устройства полностью совместимы, а, то есть вы можете принимать спокойно звонок с помощью а, этого пульта управления, отбивать звонок. А, ставить на удержание, в общем, основные функции можно использовать. Ну и кроме этого, в гарнитуре есть светодиодный индикатор, который, собственно, показывает занятость, то есть режим разговора, например, может показывать, что приходит звонок. Ну, очень полезный функционал для использования, например, в колл-центре. То есть всегда... Коллега будет знать, что вы сейчас, например, разговариваете, что у вас идет разговор и не будут вас прерывать. Варианты подключения, собственно, на слайде вот так схематичными отобразили. Соответственно, вот этот вот пульт управления, он уже идет в комплекте. Соответственно, подключение либо через... USB, собственно, к персональному компьютеру либо к мобильному, либо к телефону -Link, либо можно также использовать как обычную гарнитуру, подключать ее через разъем 3,5 с мм, миллиметра к мобильному устройству либо планшет. Ну и в, в комплекте будет идти специальный чехол такой для переноски собственно, тоже гарнитуру можно спокойно носить с собой, там, кидать ее в рюкзак, в портфель э, и использовать, например, во время командировок. То есть всегда у вас будет под рукой возможность э, качественно поговорить э, с собеседником. Ну, опять передаю слово своему коллеге, Эдуард. Коллеги, ну, конечно же, основное преимущество гарнитур – это свободные руки – Такая задача прежде всего стоит в колл-центрах профессиональных, когда сотруднику необходимо а, иметь свободные руки, чтобы во время разговора записывать какую-то информацию. А, для колл-центров мы можем предложить, как уже сказал Максим, с двумя, с двумя динамиками гарнитуры, либо с одним. Все зависит от того, насколько близко сотрудники расположены друг с другом, не будут ли они мешать друг другу а, для того, чтобы слышать, потенциального клиента. Вот. Но также гарнитуры можно использовать и в офисе на работе, и, как сейчас актуально, если вы работаете из дома, то чтобы не беспокоить и, к примеру, тех людей, с кем живете, вы можете работать с гарнитурой, принимать звонки, прослушивать музыку, смотреть вебинары, к примеру. Поэтому гарнитуры в принципе можно использовать во всех кейсах, где необходимо, вот вывод звука. Да, Эдуард, спасибо. Ну, я думаю, сейчас дома без, без гарнитуры, с микрофоном, я думаю, не, уже не обойтись никуда. Все-таки созваниваться с коллегами надо. А, ну, что, продолжим дальше. Ну, и здесь а, я даю, а, передаю слово Артуру Дусову, а, моему коллегу, коллеге, который а, вам расскажет про... А, видео-решение. Вот Артур. Добрый день. Всем спасибо. Максим, Эдуард. Я менеджер по продукции видеоконференциальной связи. И, соответственно, хотел бы развить тему аудио, USB-периферии, компьютеры, телефонные, в области видео. Ну, понятно, что видео это дает большой плюс к удаленному коммуникации, к удаленному общению, да общению. То есть это как бы более комфортно, это больше реализма, это... Больше эффект присутствия, да, то есть вы более комфортно чувствуете себя собеседником, потому что вы видите там, его эмоции, мимику, да, что он ничего не держит за спиной там. И как бы, ну, более информативно, и как бы, в этом, здесь Ялинк предлагает видеокамеры, USB видеокамеры, Ялинк и UVC30. запустил себя презентацию? UVC-30 это широкоугольные камеры с очень емкой качественной матрицей 4К. Вот. Они предлагаются в двух исполнениях. Это для переговорных комнат так называемый UVC-30 ROOM и для настольного применения это UVC-30 Desktop. Ну, отличие между ними в глубине резкости. Да, то есть они как бы если рум рассчитана на применение, на то, что участники сидят где-то на расстоянии от 1 до 5 метров то есть в комнате, а соответственно, она рассчитана на применение, что участники сидят где-то от полуметра до да, трех метров. Вот это основное их отличие. А так они обе широкоугольные, то есть можно сидеть очень близко к крану, хорошо захватывают изображение. И это очень удобно для маленьких переговорных комнат. Вот если room это на, от двух до 5 человек, то десктопная версия это от одного до двух участников. Вот, то есть, на следующем слайде вы видите подробный внешний вид. Вот, как видите, они достаточно портативные. То есть там складной кронштейн, то есть его всегда можно убрать сложить и взять с собой в командировку, например, использовать мобильным применением. Видите различия между настольной и комнатной версией. Кроме глубины и резкости, они еще отличаются от USB кабеля, тоже разной длины. Плюс доступная настольная версия, у меня еще встроенный микрофон, и встроенный биометрический датчик, что очень удобно для настольного применения, то есть, как бы, ну об этом чуть позже. Вот. А так, качественные камеры с хорошей оптикой, они достаточно интеллектуальные, то есть там есть встроенные алгоритмы, которые позволяют распознавать лица, вот Максим продемонстрировал сегодня в начале вебинара, как это работает, то есть Функция автокадрирования позволяет оптимально разместить всех присутствующих в комнате. То есть распознавать лица и подстраивать кадр захвата таким образом, чтобы как бы, всех было видно в кадре. Более подробно об USB-камере. Односторонняя USB-камера. Встроенный микрофон у нее. Он действует в секторе... 150 градусов на 2 метра, на захватывает звук. И встроенный биометрический датчик, он позволяет реализовать функцию Windows Hello. Вот, камера сертифицирована Microsoft для этой функции. Windows Hello она позволяет быстро и как бы оперативно войти в Windows, всего лишь показав себя в камеру. Достаточно посмотреть в объектив. Встроенные алгоритмы опознают вас как разрешенного участника, как санкционированного участника. И опустят Windows быстро, как бы и безопасно. Камеры являются управляемыми. Они... Управление обеспечивается с помощью специального приложения Group Connect. Он доступен для скачивания сайта. И, и на сайте я e link в том числе. То есть можно скачать, поставить на компьютер и удаленно управлять. Плюс это приложение, оно позволяет еще и как бы э, реализовать эту э, интеллектуальную функцию видеокамер, а именно подсчет присутствующих в комнате. Ну, то есть мало того, что она опознает, кто присутствует в комнате, он же также еще и подсчитывает их. Есть, ну, для статистики э, в может быть даже и удобно. Вот. И плюс здесь еще. Э, Хотел бы предложить управление сенсорной панели. То есть она как раз UVC-камера, UVC-30, она совместима сенсорной панелью M-Touch, которая также предлагается в нашей компании, она есть на складе у нас. Вот. это сенсорная панель размером 8 дюймов. При подключении компьютера она обеспечивает уже управление как камерой, так и конференцией и прикосновением. Вы можете управлять, камеры поддерживает электронный ТЗ, то есть с электронной настройкой. То есть механически камера не двигается, но емкая матрица внутри и функция автокадрирования позволяет как раз реализовать этот функционал. То есть можно управлять, наклонять, поворачивать камеру, приближать в определенных пределах. Не сильно, но тем не менее, все-таки для такой камеры, для небольших помещений, это как раз, более чем достаточно. Вот, и здесь нам тоже сказать, что вот этот Room connect он является агентом, для удаленного администрирования всех устройств Яолинк. Вот коллеги не сказали об этом, а у Яолинка есть еще такое приложение, как у IDMP. Яолинк девайс менеджмент платформ, который позволяет администрировать все устройства E-Link из одной точки, централизованно, из облака. Не обязательно из облака, то есть это можно и компания развернуть в сетевом центре. Все Очень удобно, особенно если как бы очень много купили E-Link. Что очень хорошо, конечно же. Но, тем не менее, да, то есть большим количеством управлять достаточно сложно, и, как это приложение помогает это сделать ну, наиболее оперативно и быстро. То есть можно обновлять программное обеспечение, автопровижим делать, там, список контактов менять, ну, все такие вещи администра... Администра... администраторские. Вот. Так, ну, камеры, они как бы поддерживают стандарт UVC. Что это значит? Это usb видеокласс. То есть все камеры, которые поддерживают этот это стандарт, это общий стандарт для применения с операционными системами Windows, OS X, Android. То есть это значит, что камеры автоматически распознаются и работают без каких-либо установки, каких-либо дополнительных драйверов. Вот. А соответственно, эти камеры можно использовать с большим количеством терминальных приложений, видеотерминальных приложений. Не обязательно E-Link, это может быть и другие компании, то есть это стандарт для всех. Вот, ну, понятно, что я же, в свою очередь, хотел бы рекомендовать использовать их платформы link Серверы видеоконференц-связи, которые мы также используем в нашей компании. Вот обычно ну это, это серверное приложение. Да, то есть это функционал вы его видите на экране, то есть справа, здесь кроме того, что доступны функции конференц-связи, здесь есть как бы функция управления конференциями, устройствами встроенные, есть возможность создать корпоративный каталог со всей иерархией, там с, с правами, кто кому может звонить, кто кому не может звонить, то есть это ну, корпоративный такой справочек можно сделать. Вот, плюс шлюзы для подключения участников там из разных сетей, то есть это не обязательно там Ялинковские устройства могут быть, это и да, других производителей, ну, соответственно, если они поддерживают открытые протоколы, конечно же. Вот, а с браузера можно подключиться. Индив с других платформ, таких как э, Sky for Business, да, тоже поддерживается шлюз э, к таким сетям, платформам, а к Teams. У. Сейчас, кстати, вот, доступно тестирование, можете брать, тестировать, смотреть. Вот. Ну, если воспользоваться USB-периферией, о которой как раз мы доложили чуть раньше, ну, здесь, конечно же, необходимо использовать все-таки приложение. У Ялика есть приложения для настольных компьютеров, для ноутбуков. На планшеты можно поставить мобильные приложения, недоступные для скателей в Android-маркете и в Apple Store. Можно вообще как бы без установки приложений пользоваться, ну, через обычный браузер. То есть поддерживается Chrome, Safari, Mozilla, например. Ну, USB-периферия все равно, понадобится, да, то есть необходимо захватывать голос, там, видео, ну, то есть видеокамеру, спикерфон понадобится. А так больше никаких положений ставить не надо, то есть стандартный браузер, стройный функционал, его поддерживает, отключение KELIC по техсерверу. И мы этим тоже часто пользуемся. Да. Особенно, если... что хотел сказать, Максим. да, хотел добавить, что вот как раз мы, один из первых слайдов, где показана наша видеоконференция, как раз наши сотрудники используют приложение я e link VC Desktop, собственно, с помощью этого приложения выводится изображение на компьютер, соединяется, собственно, с сервером, ну и также мы просматриваем контент совершенно прекрасно все видно, хорошо, хорошо все работает. Ну, кто-то пользуется мобильным приложением, кто-то да. кто приложение VC-деск. Да, как видите, на слайде есть э, интерфейс для маршрутизации вызовов, то есть SIP-регистратор, вот, э, гипкиперы, видите, 4.2.3. Есть возможность там, стыковать, безопасно подключать пользователей из, как из публичных сетей, так и из корпоративных, что тоже сейчас очень ну, актуально да, то есть у, у многих... Как бы, Многие дома, дома сидят, да, неизвестно за какими компьютерами, да, за какими вирусами там, да. То есть здесь это тоже актуально получается. Вот. И, ну и, в принципе, даже можно вообще как бы не иметь ни браузера, ни приложения, можно вообще как бы пользовать зрителем, смотреть трансляцию на YouTube. То есть даже есть, такая возможность есть. То есть поток с видеоконференции можно кинуть на на YouTube и транслировать по сети, соответственно, демонстрировать. Так, ну, приложение, да, как видите на слайде, то есть разные варианты, как я уже сказал, можно использовать. Я здесь не сказал про аппаратные устройства, но они тоже есть как бы, как и олинковские, так и других производителей. Единственное, что их требования к ним, это должны поддерживать протоколы протокола. 423 То есть Мы строго этого придерживаемся. И, соответственно, если как бы, эти протоколы поддерживаются, то как бы, совместимость она гарантируется. По крайней, мере, по крайней мере, мы готовы поработать над этим и доработать, чтобы совместимость была. То есть, если какие-то там есть отличия в понимании протоколов. У нас вопросы вижу по SRTP. Да, ну SRTP как бы запрещен для применения, поэтому как бы мы вырезаем при импорте этот протокол. Ну, при необходимости есть варианты решения. То есть обращайтесь, посмотрим. Да, тут я, может быть, добавлю касательно по SRTP оборудование, которое поддерживает шифрование, необходимо в обязательном порядке каждую партию собственно, сертифицировать, проходить сертификацию. Это не всегда возможно, не всегда удобно для наших партнеров, поэтому мы, как сказал Артур, в наших физических устройствах с RTP вырезаем. На свой страх и риск вы, конечно, можете использовать стандартные прошивки Ялинка, но здесь уже говорится, под вашу ответственность. Да, спасибо. Да, я еще вижу вопросы по защитной крышке, да, у камеры есть створка, то есть ее можно закрыть, она поворачивается наверх как бы, ее можно опустить как бы, и закрыть камеру, Это тоже в комплекте есть обоих видеокамер. Список контактов видеокамеры нет, к сожалению, видеокамеры нет, вот списка контактов, но он есть в терминальном приложении, с которым работает видеокамера. Если же браузер используете, да, здесь как бы недоступы к контактам, невозможности вызова здесь нету, Есть такое ограничение при участии браузеров, то это то, что как бы нельзя кого-то вызвать. То есть вы можете перейти по ссылке, либо вас могут подключить. Да, но как бы маршрутизации вызовов нету в браузере. браузера. Это определенное ограничение есть. Модуль статистики по использованию устройств. Все это есть, как я уже сказал, это есть RoomConnect приложение. Оно обеспечивает локальное администрирование устройств. Не обязательно видеокамер. Это касается и к спикерфонам в том числе. Ну, и ко всем устройствам E-Link. Там вся статистика есть. Там можно почитать, сколько он опоздал лиц, присутствующих в комнате и так далее. Так, ну, как вы видите, да, то есть питер терминальных устройств он большой, можно выбрать под ваш вариант для любого сценария можно выбрать решение. Так, ну и и что нам, как бы, я лингвитик дает для организации функциональной работы. Что он дает? Ну, дает, во-первых, корпоративный список контактов, да, то есть всегда у вас под рукой, номер вызова, можете вызвать, подключить участника, собрать конференции оперативно с одним, либо с двумя, после выборов из списка контактов, то есть без помощи там, администратора чисто самостоятельно от сотрудника до, до руководства, то есть там все права есть, плюс рабочий календарь с напоминанием о запланированных совещаниях и, соответственно, в который можно подключиться, как только подойдет время. Вот. Как только время подходит, это приглашение становится активным примерно за полчаса, и нажав на кнопку «Подключиться», включается конференция. Можно не ждать, когда запланируют. Можно самим создать оперативно. Это функция «MetNow». Она доступна на всех приложениях e-Link и терминальных устройствах. Там просто выбирайте участников списка контактов. Ну и запись, что немаловажно. Все конференции можно записать. Причем независимо друг от друга. Ну, соответственно, если позволяет емкость сервера записи. Вот. Очень подходит для протоколирования совещаний, для опоздавших, да, для которых не смог присутствовать, и, либо кто хотел посмотреть это потом в более спокойной обстановке. Вот. Записи сохраняются на сервере и доступны для просмотра либо в браузере, либо через те же приложения терминальные. Ну и богатый функционал управления конференции, это регламенты совещания уже готовые, то есть там есть обучение, есть специальные порты активные, пассивные, есть возможность там запросить слово, переклички, ну большой функционал, который сложно описать. Вообще, как бы мы более подробно планируем провести вебинар 23 числа, вот. будет называться видео для удаленной работы, идет как раз мы хотели бы специализироваться. На, на видеорешениях. И там уже более подробно все это рассказать. Вот, причем там нашим гостем будет э, региональный представитель Ялинка вот, Будет прямая речь, то есть непосредственно от вендора вы узнаете все достоинства, преимущества видеорешения решения вот, э, Ну, я думаю, что э, важно, конечно, послушать, но и не менее важно и попробовать, да? то есть э, Яолинк сервер доступен бесплатно на тестирование, то есть можно взять на месяц, вот по акции, которая сейчас идет, можно взять и до конца сентября, уже имейте в виду, присылайте заявки, постараемся оперативно посмотреть, э, предоставить. Вот. Ну и заключение, я хотел бы еще анонсировать еще один вебинар, тоже пройдет на этой неделе, к сожалению, у нас эта неделя вообще насыщенная по вебинарам, особенно по видеоконференц-связи. Вот, будет вебинар еще в с Microsoftом непосредственно по решениям, видеорешениям, я линка для коммуникационной платформы Teams, вот, это будет большое мероприятие на целый день. И по видео по Ялинковским решением там у нас будет небольшой где мы тоже будем рассказывать. Ну а так, в целом, все. Задавайте вопросы, пишите письма. Так, сейчас мы используем платформу не Ялинков. -сервер, мы используем специальную платформу для вебинаров. Да, я уже там ответил. Так, уже да, Артур, спасибо. Я, может быть, еще буквально пару минут э, хотел показать. Я вот переключился, э, во-первых, на камеру ноутбука. Я думаю, многие заметили разницу. Касательно шторки, ну и в, в, в целом камеру. Э, она мне просто очень понравилась. Вот сколько я ее дома использую уже там, больше, больше, больше недели. Касательно шторки, это отдельное устройство, э, которое крепится на камеру и, собственно, шторка закрывается по необходимости. Вот. Ну и сама камера, она большого размера, вот можете, можете видеть. Ну, в общем, я, честно говоря, в восторге. А, и ну, про Ялинг Митинг Сервер, как Артур сказал, у нас будет отдельный большой вебинар, а, на, собственно, на котором подробнее коллеги о нем расскажут. Ну, на сегодня, я думаю, это все. Если у вас есть какие-то вопросы, с радостью на них ответим. Мы не указали, не указали e-mail, к сожалению, на который можно будет вопрос задавать. В случае необходимости я сейчас его напишу в чате. Это наш, наш общий email, Если возникнет вопрос, всегда готовы на них ответить. Ну все, коллеги, наверное на, наверное, на этом все. Всем спасибо, что нашли время, чтобы изучали, Заходите на наш сайт, следите за нашими новостями. Этот вебинар будет выложен на... Будет запись вебинара, собственно, которую можно будет поделиться с коллегами. Ну, и дополнительно, конечно, всю информацию вам вышли, или тех, кто зарегистрировался и указал свою почту. Все, коллеги, всем спасибо. Не болейте. Хорошего вам дня. Спасибо, коллеги. До встречи. До свидания.